Друзья, всем привет! Сегодня в своем видео я вам расскажу, как открыть командную строку Windows 7, 8, 10, 11, любой операционной системы. Нажимаем комбинацию WinR, и у нас открывает окошко выполнить. Забиваем CMD, нажимаем Enter. Командная строка у нас открыта. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!